моя воля, я бы уничтожил всех на раз-два, я дал себе гляд. Что, пора? Доктор, не подведи меня. <связи> О, боже мой! Это было необычно. А, руки? У меня есть руки. Пальцы, много пальцев. Молосы, Молосы, волосы, масса, драгоценности. А, а, меня это радует. А, я все еще полноценный. А, ноги, есть прекрасные ноги. А, ну кто я? Мне бы это узнать. Но зачем мне быть собой? И для чего мне быть собой? Почему я должен быть собой? Вообще кто я? И что я тут делаю? Что это за планета? Что это за вселенная? Я не понимаю. Но это, это прекрасное ощущение, это чувство гордости. Я не знаю, кто я. О!